Установите бомбу. Пишите, нет. Начал бомбу да. взята. Рада! Рада! Рада! Рада! Рада Надо не куда -то бомбой -то, да. с бомбой тогда? С спину СП. Все бойцы противника хорош. убиты. Мы победили. Спой, я за что? Установите бомбу возле одного из объектов. Раунд начался. Бомба взята. Да, уж. Заходите один. Ты на верблойке По нашим шпитам. холодосом. Играть, играть, надо. Спину забери. Надо, а надо резаться. Можете клумбу под дых вылезть. Лесни, лесни, лесни. и <coughs> сразу. Быстро, быстро, быстро! нельзя Я думал Я убил. Сначала один всего. заходить сразу в план, в план, говорить просто тебя. и все. Не надо стоять на комнате. Граната! граната. Идай гранату! Осторожно, граната! граната. Идай гранату! Заходите в план, у вас один чужие. Да у нас с пультом есть. Подвал, подвал есть. Нах, пульт, пульт. Ахуеть, 90, Брак и еще там кот. Не не надо. Раунд проверил. Да, Установите бомбу возле ну, одного пацаны, из забиты. У них 3 меда, народ. Надо 3-2 делать, вся. я думаю. сидеть Бомба там. взята. Не-не-не, а, не надо так Ча делать. Чантико, тебе там нормально все? Граната. Осторожно, граната! Граната пошла! Залез. Залез. Идай гранату. Почему? Еще, еще, еще, еще. Ну зачем-то один играет меньше. Давай, хая. Ставь. Осторожно, граната! Бомба установлена. Что есть? То, что он тут делает? они закроют спину но меня медик сидит подвал пошел. наверху инженера будет грейсит авиаи грейсит спина скорее всего будет да спина спина четверо комбы, комбы идут клабарит давай сбросим он куча взял он взял мы уничтожили Брошу. отряд врага победа Я за нами лежал. установите бомбу возле одного из объектов 20, да? раунд начался бомбом бомбом Он вроде да опять. Нет, он даже... Спина, спина, спал, кушай. Спина, чекай, Я вот, я <съем> по-моему, <поедал. Нычка, съем> По Граната пошла! Вы <съем> в <панте> зайдите, поставьте. <съем> Фу, Там метик был. Же... Все противника убиты. Мы победили. Защитите стратегически. И один Раунд начался. Да, чан Пломбы взорвись, там есть. Кидай гранату! Граната! Вер, вверх, вверх, вверх, вверх. Вернулся. Вернулся. Бля, как так-то, Хорош, тайс, забайтили. Вверх, единицы Ты с Лучше лесы сразу. Не пекай, не Вер, пекай. Нет, нет, лесы. Вот, вот, она а на не не стреляй, не стреляй. Не стреляй. У меня дым есть. Идет, наверно. Ты Наверху. Наверху мет. Спрыгнул, спрыгнул. Ресает. Ресает. Эй, эй, эй ну ты раньше не мог. Уничтожил нашу команду. Побежал Бля, сразу. Защитите стратегические Давайте объекты. Давайте двойку запушим и в спину пойдём. Без хая, без а, а, авик хая. авик через верх иди, я спадал. Без хая. Вообще ничего не пираете. Ну Можете пострелять, я в спину иду. на бедра мне еще, еще, еще вверх, вверх, низ, тут бей. вас. Тихо. Граната! гранату! Он ушел. Я понял. Все противника убиты. Забери, Мы победили. Бегал, догонял. Защитите стратегические объекты. Раунд начался. Раунд начался. За Осторожно, граната! граната! КВ, взорвал фонд. Зорвал фонд. понадобился. Стоит здесь бочки, бочки, бочки, бочки. Да, да, -да прям туда тихо я. Кирам, да, и мне когда гарантируют, да, он буквально справа. Может, да, сейчас сброх. Противника разбита. Миссия выполнена. Так, да, подбежал. Защитите стратегические да, слава побежал доли. Голд Без, хай, без хай. Через верх снова иди. Давай, давай. Давай. Давай. муране пусть не пусть не запереть спал ресы спал ресы справа не ну вы спину длинный чакал, почему сепринс выходит убивает защитите давайте еще раз так же я с в раунд начался не без без без боя, блядь. Блядь. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин. Блин в кв до хуя в кв до хуя киньте хаен осторожно граната вверх залез вверх залез, залез. что на двойке делаешь да. подвал вон подвал там нет никого думал их не подвал обик дай дым пусть залез граната он читает все просто. сори Миссия провалена. Он и меня читает. Ну, вот так. Один Давайте один два флага. Палец не включился, попадать. Если не так, он Алло, вернитесь кто-нибудь, дайте ему поговорить. Зачем, блять? Подвалы там уже близко под меня есть размен интересно на бочках помогут если на дереве я бы на двойку ушел вообще только труп наверх медик без брони иди ко мне дети я останусь стоп и дети уйдите вверх идем вверх идем залезайте вот такой пошла! а ч мы бы завиков идем у нас все нормально один чел останется. Зачем На Тогда дым Но тоже убили. Спах. Мы уничтожили Хорошо. отряд врага. Победа за нами. Пойдет. Установите бомбу возле одного из объектов. Раундные бои. Давай два фиковать да. снова. Фикуйте два. Подвал не пикай только. Хайдан. Давай. Граната пошла! Их вверх есть. Они поджимают единицу. Можете помочь? Снинулись на двойку, снинулись на двойку. Все, идем, идем. Я продолжу его. Подвал есть, зарыйте. Подпомп вышел. Мне хп надо. Не двигайся, я помогу тебе. Я перед тобой в долгу. Бомба установленная. Интересно. Бомба, бомба, бомба. На клубах лупа. Граната. Клумба. Может, зарисовать сейчас. Кала-кава. Команда противника так. разбита. Миссия выполнена. Установил. Ну подвал. Запушен, возле одного из объектов. Пошли, пошли. Сначала. Один, один авик играйся. Я смог, да. А один авик клумбы, остальные подвал. А, класный смог, встал. Просто в него, куда никого. 8. Все, летим. Сразу на единицу выходите, Давай, я. Нас полили. Бомба Соберите потеряна. Бомбу. А, класный ты парень. Ну, спина уже, мне. Блять, спрыгнул в подвал. Прям наебало. Мне. КВ, КВ, КВ. Ой, с респы. Помогите меду резать. Надо дым кинуть и резать, Лео. Прием. Эй, бандиты. Вы можете отрезаться на я... меня, слышите? Зок, звук, Как мне в подвал от вас проходит? А Чё он через мок пробежал. пробежал. Нихуя не отрезались по итогу. Не походу. как он погодал. А, уходи ка уходи, дай-ка, уходи наверх Уходи, уходи, они перестали пушить Подверг поставить Беги быстрее Бомба установлена Тихо, не, не шуми, они с теплицы, с теплицы, у тебя уже Теплицы, И чекай Найс nice. Теплица, Теплица yeah, ласт Цельвейли, а он уже вышел Беги, беги, беги, авик второй Беги, он далеко Доманычки ухолодился. Вон, вон, смотри. Смакую, смакую смаку синим. План зашел, план зашел. Прыгай, прыгай, убей, Прыгай, прыгай, прыгай, Алик, один, прыгай. Он ничего. Я тоже уже все Писюлечка осталась на. Начал бомба Давайте просто, план, единицу. просто единицу. Просто у них примета. Взорвите бочки. Граната! Осторожно! Граната! Граната! Граната! Чан, чан тика, закрой скину нам. Меня не ну, было. Комба, комба последний. В шоке бум. Комба, пустая. А, подвал ушел, подвал. Песня его вида. Граната. Такой плотный просто. Да не функционирует. Молодцы. Давай, сынок. Мы победили. С бомб. Установите бомбу возле одного из заказов. Установите бомбу Бочку взорвал, бочку взорвал, двое на бочку. Да, Уходи, Уходим, уходить. уходим, уходим. Наш герб что ли? Уходим, уходим. уходите, уходите, уходите уходим, уходим, уходим пройдет, два меда осталось они у вас, теплицы будут бомба установлена, Помоги все между... бойцы противника а. убиты мы победили защитите стратегический Год вы купишесь, объект, а я справа Слегке, но я не могу. А, 20 Ты так Выка. А, не туда за холодос, Все. Кайдах клада, дай. Грайн, теплицу, нишку. Ресы, ресы, пробуй Попробуй, Двое нашей. Все наши. Да, рейс, а -а -а! жалко, был. Он бы не помог. Помог, помог. Куда стоял? Иди, я знаю. Я Миссия провалена. Хотя он меня бы все нашотнул. Защитите стратегические игры. Палец наверх, палец наверх. Раунд начался. Ой, да. Да. Вообще логично, что там. Граната! Взорвите за плент Граната! Взорвал мне, я тоже прокинул. Надо еще походешь к крысу. Он тебе запил нормально. Холодно у тебя сейчас. Нет, нет. Бля, вот... За холдосом, за холдосом, ладно, за холдосом вышел, вышел. Ай, че за наушники его не лобные? Бомба у меня. Осторожно, граната! Нахуя ты палешь инфучи? Вот и все. Вражеский mm -hmm. Ну вроде нот так здесь. Да